Так, всем привет, друзья. Сегодня я решила потушить картошку. Вот, сейчас она у меня поджарку сделала. Лук, морковку. Сейчас Дарина час зеленый лучок закинула. И сейчас, пока оно будет отстоится минут пять, мы будем делать майонез. Давай. Все полностью заливаешься. Зачем полностью на один раз, как ты делаешь один раз? Двумя яйцами. А? Двумя яйцами. А сколько надо? Так, Андрей делится своим рецептом. Вчера сестренки показывала майонез, она обалдела. Такой классный говорит, рецепт, покажите. Вот и показываем рецепт. Андрей все на глаз делает. Ну, примерно, примерно буду говорить. подсолнечного масла. Ну ты же шеф-повар, откуда я знаю. Ты же делаешь майонез уже третий раз. девятипроцентный уксус. Вот он. Подготовили. Соль. Чайную ложку. Давайте так буду показать. Сакер. Сахар. Сахар. Чайную ложку. Деда. горщицу горщица последняя тоже все последнее все съедаем молодцы как раз нам хватит да, чайную ложку Дима, картошки поспела майонез надо да? да ты же делаешь откуда я знаю о уксус-то не забыл Обязательно надо блендер. Блендер? Да, Андрей? Да, да, да. А уксус сколько ты ложишь, добавляешь? Без ложки? Ну, Где-то столовую ложку. А, чайную ложку. Обязательно желток, говорит, надо попасть. В Готов. Так. Сейчас картошку положим. Вот майонез угу, угу. какой получился обалденный. Сейчас я вам покажу, как он хорошо разводится. Крышкой закрываем и в холодильник. Ну, шикарный, шикарный, очень вкусный, обалденный майонез в домашних условиях. Без всяких гмо, без всяких добавок. Хотите зелень добавляйте, хотите чеснок, что хотите. Ой, обалденный. Ну все, под крышку ставим и в холодильник. вот наивкуснейший майонез ну и все андрей у меня дожарил котлет полная трелка такая чашка большая муж поели антушина сегодня у нас все хватит картошку потушили майонез так где у нас где у нас майонез майонез балдею балдею я поэтому майонезу вот сделайте не пожалеете Точно не пожалеете. Просто первый раз он был пожиже, но это вообще Ах, обалденный. Уксусом ничем не пахнет. Замечательно. И быстро светается. И очень вкусно. Домашнее. Все домашнее, друзья. Всем пока-пока.